Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Сочи ЮДВ, и с вами Вячеслав Дергачев. Что бы я хотел сегодня презентовать? Даже так скажем, я сегодня анонсирую продажу таунхаусов фактически в центре города. Для тех, кто знаком с городом, Улица транспортная, должна вам сказать, что это самая близость к центральному району. Это обход в Сочи, выезд в любую локацию. И вот тут у нас а, сейчас вот, анонсируют а, постройку таунхаусов. Таунхаусы будут, а, вот я сейчас прямо на нем нахожусь, из пяти секций, по пять таунхаусов в одном здании. И таких зданий у нас будет четыре, четыре здания по 5 таунхаусов. Здесь уже возвели все монолитные работы Сейчас будет здесь Дополнена у нас дорога Отдельный заезд Давайте я Вот здесь у нас будет отдельный заезд Также у нашего Таунхауса будет бассейн По размеру бассейна Пока ведутся разговоры Но я так думаю будет по стандарту 4 на 10 Примерно так Тут у нас еще будет своя Коммерция чтобы люди, в принципе, ну, не нуждались. Но по-любому, по вот, вот у нас здесь есть и магниты, и еще один магнит, магнит косметик. Вся инфраструктура, на самом деле, вся в доступе. Разъезд дорог просто максимально очень удобно. В ту сторону вы поехали к морю через 5 минут, в ту вы проехали в центр тоже так через 5 минут. При этом вы не, скажем так, не в жилом комплексе, Приехали отдыхать и вот ваш таунхаус, вся инфраструктура рядом, разъезд просто в любую локацию очень удобен. Вот такие у нас видовые характеристики. Чуть-чуть у нас сейчас облачно, поэтому такая легкая туманка. Но чтобы вы понимали, здесь у нас все в зелени. Это у нас гора Ахун. У каждого таунхауса будет такая своя терраса где можно поставить те же самые мебель, сидеть отдыхать. И здесь ну, парковка, естественно, будет у каждого своя. Вот, при, по приезду вы ставите свой автомобиль. И здесь у нас парковочка. Пожалуйста, вот это будет парковка. Скажем так, это аналог евродвушки. Вот. Наверху делаем одну спальню, либо две. Ну, вот как я сейчас скажу. Колонны до колонны, это получается наша территория. Здесь делаем либо одну большую мастер-спальню и санузел. Внизу делаем кухню и гостевую, гостевую комнату. Вот. Можно также делать а, гостевую спальню. Ну, обычно прихожая, кухня, гостевая такая зона, вот. либо кухня-гостиная. Ну и плюс своя терраса. И вот в таком плане у нас будет в общей сложности один таунхаус 81 квадратный метр. В принципе, по планировкам можно самому как-то выбрать, сделать планировку такую, которая вам будет удобно. Плюс здесь у вас будет своя маленькая такая терраса, огородили, пожалуйста. Виды просто очень шикарные, вот это все с зелени, никаких перед вами домов. Ну, просто по утру вышли, наслаждайтесь видами. Если не любите шум машин, зашли в комнату, опять же, ваши там, витражные окна в пол, сели в тишине, наслаждайтесь. На самом деле здесь не настолько, как, скажем, шум машин мешает. Разво, развязка, вот она, дублер, захотели в Адриа, пожалуйста, уехали. Также вот, в город, туда. Что хочу сказать? Презентация была буквально сегодня, поэтому этот объект у нас только-только на этапе старта продаж и здесь на сегодняшний день можно купить от 17 миллионов таунхаус. Но если вы обратитесь к нам, в нашу компанию, естественно мы делаем дисконт, так как опять же с компанией UDV у нас сотрудничает очень большинство застройщиков и делают нам дисконт, если вы обращаетесь в нашу компанию, мы делаем солидные скидки, до 10% от начального лота. По поводу, что еще могу Таунхаус сказать. У застройщика уже немало данных объектов, поэтому вы, наверное, на канале видели Монтевиль. Не сданных, а сейчас строящихся. Нового, Монтевиль, Сиквое. Вот, если вы видели у нас на канале, вы уже вот, должны по, ну, как, понимать Оп, концепцию самих зданий. Там у нас получается здание полностью под High Вот, э, Делают его подальше бонк. Все красиво, стильно. И здесь э, будет все в таком же стиле. Вот, да, снимочки. Поэтому для тех, кто хотел себе ближе к центру, но в пяти минутах в отдалении свою площадь, где можно приехать отдохнуть в Сочи, но при этом не на, так скажем, не в центре, где многие туристы приезжают, а просто реально приехать и отдохнуть. То ну, это идеальный вариант. 81 квадрат приехали, это, ну, как бы евродвушка приехали, отдохнули. И также это можно сдавать под управляющую компанию, чтобы это все сдавалось. На самом деле, да, здесь будет такая система. Можно самому пожить 2-3 недели в году и все это отдать в доверительное управление компании. Компания будет также своя, управляющая. У них уже ну, как, настраивается в этом плане бизнес. И они в этом году уже будут стартовать в таком же виде сдавать а, ту же самую новую. И здесь будет все то же самое. А, такие варианты ну, очень удобны тем, что у вас есть своя желая недвижимость, в которую вы можете приехать, отдохнуть, и в то же время вы ее сдаете в управление, и эта желая недвижимость еще приносит вам прибыль. Это просто идеальный вариант. Ну, что еще можно добавить? А, добавить, добавить, добавить. А, с учетом того, что это очень хорошая локация, вот с удобной развязкой транспортной вот. здесь причем и транспорт а для тех кто хочет для постоянного жилья пожалуйста здесь у нас и школы и рынок рынок один из таких вот я сам будучи еще живя на макаренко приезжаю сюда на рынок мне очень нравится там фрукты и овощи я прям реально туда приезжаю набираю себе фрукты и овощи и до дома еду очень хороший рынок ну Остальные такие магазины, как магнит, магнит, обычный магнит, все здесь вот в шаговой доступности 3 минуты и вы уже в магазине. Остановка тоже 2 минуты, и вы уже... Какие 2 минуты? Через дорогу у вас там остановка. Пожалуйста. Нужен там тот же самый цифровые магазины. Буквально 3 минуты на машине, и вы уже в торговом центре Олимп 5 минут на машине, и вы уже в Мариболе, в центре города. Транспортная развязка просто шикарная. И при этом вот в городе, чтобы купить себе дом, либо таунхаус, по таким ценам ну, реально нету. Поэтому это очень удобно, даже неудобно, это очень такое хорошее предложение на сегодняшний день. Поэтому для тех, кто заинтересовался, срочно пишите, звоните к нам в компанию. Если вы в Сочи, привезем, все покажем, посмотрите все вживую. Если вы готовы прилететь, также встретим вас. И также все покажем, расскажем вот. И готовые объекты И строящиеся Просто на этапе стройки Когда вот только-только начинается Это очень выгодно, потому что когда это все будет уже полностью застроено Цена вырастет в разы С учетом того, что это Сочи а Здесь цена Как бы многие не ждали, что это упадет в цене Никто не дожидается. И потом уже спустя какое-то время думаю, блин, ну что же я раньше не купил? Покупают, покупают, но уже намного выше. И также здесь вы можете, как сказать, не упустить этот момент. Старт продаж буквально сегодня, на сегодняшний день у нас это 11, по-моему, сегодня 11, 11 апреля. Скоро у меня день рождения, так что можете писать в комментариях, поздравлять, 18 апреля буду праздновать, вот. ну и конечно же вспоминать наших подписчиков и зрителей, для тех, кто кому нравится наш канал, ставьте лайки, мы всегда им рады, пишите комментарии, вот. обязательно звоните, звоните, пишите, приезжайте любую недвижимость которая вам интересует покажем расскажем сделаем дисконт скидки я опять же говорю наша компания на очень хорошем уровне работает и многие застройщики делают дисконты для нашей компании поэтому обязательно приезжайте если вам именно интересуются таунхаусы, дома Обращайтесь, Вячеслав всегда вам поможет. Ну, не только Вячеслав, естественно, в нашей компании не один я а занимаюсь домами и коттеджами. Звоните, пишите. Ну и по традиции. А? А, можно даже назвать. Вот мне сейчас подсказывает человек, который у нас здесь на отделе продаж. Это будет называться Атлас-Сити. И понимаю, что это сейчас Ничего вам название не дает Но будет даже свое название у коттеджного поселка вот это вот. Не коттеджный поселок, а таунхаус вот. Ну что, по традиции, опять же повторюсь Ставьте лайки, пишите комментарии Для тех, кто не подписан Нажимайте колокольчик Подписывайтесь И будьте тоже в курсе всех событий В курсе новых новинок В Сочи вот. Приезжайте, будем дружить вот. И до скорой встречи продолжение ролика дорогие друзья сейчас вот отдел продаж мне показал очень-очень классное предложение это у нас получается апартаменты так вот здесь апартаменты в комплексе под названием атлас чтобы вы понимали площадь 33 5 квадратных метров ровная такая вот планировка в черновом виде но вот. Помимо этого сюда в плюс идет 25 квадратных метров Вот такая терраса, на которой вы можете сделать все, что вашей душе угодно вот. Здесь будет озеленение, то и можно в принципе и загородить а Также здесь будет поликарбонат Вы можете полностью закрыть, здесь застелить, к примеру, там, с зеленым настилом Сделать детскую полностью, это все в вашем распоряжении 25 квадратов плюс 33,5 квадрата вот такой апартамент Также вот, Вся та же э, развязка вот. Он стоит На сегодняшний день 6 миллионов 300 э, Расскажу, что В этом э, самом комплексе Примечательно Здесь своя э, баня, свой бассейн Давайте вот, э, Я прямо сейчас дойду до бассейна Чтобы вы понимали, какой здесь бассейн так. Давайте отсюда я приду И покажу вам бассейн Своя парковка В принципе, э, комплекс уже почти закончен уже сделано озеленение вот он у нас заезд будет основной здесь зона ресепшена апартамент у нас вход снутри естественно ну можно вот входная дверь и туда ну, вход в сам апартамент сделана асфальтная дорога свой въезд на парковку как видите, озеленение уже все стоит, все очень шикарно, красиво. Здесь будет тоже зона парковки и также отдельная парковка вот такая. С подъемом на верхний этаж. Здесь у нас будет вот такая парковочная. Вот, парковочное место, сверху подъем на верхний уровень. И давайте пройдемте до бассейна. Смотрите только как красиво здесь. Все засажено. Все зеленое. У нас уже весна. Все цветет. Везде туи. Сам комплекс вот он. Вот люди уже делают ремонты. Входная группа, пожалуйста. И давайте посмотрим Вот такой у нас бассейн Сейчас его будут обновлять Свой бассейн, пожалуйста Тоже будет озеленение Там у нас баня Плюс здесь, насколько я помню, была купель Вот, вот эту всю доску будут сейчас обновлять Все уберут Потому что уже комплекс на предсдаче Здесь зона шезлонгов Пожалуйста, отдыхайте, бассейн Ну, сейчас, естественно, вода здесь не очищается потому что жителя еще нету здесь у нас будет баня и вот такая еще правильно назвать по моему купель пожалуйста вот такая купель прям здесь еще маленький вот бассейн и вот такая купель Оп, пожалуйста зона бани вот здесь у нас будет витражное окно Сидите в бане, наблюдаете на гору Ахун. После бани в бассейн, пожалуйста. Еще раз повторяюсь, очень-очень хорошее предложение. За такую квадратуру, ну, фактически в центре вы берете 33,5 квадратных метра апартамент, плюс 25 квадратных метров терраса, на которой вы можете делать все что вам душе угодно она идет в вашу собственность собственность к апартаменту и вы можете сделать там ну, зону кухни зону барбекю огородить и сделать какую-то детскую большую прошу вот. все что вашей душе угодно поэтому застройщик дает добро и можно этим всем делать так что если заинтересовал заинтересовал такой апартамент звоните пишите вот. здесь еще есть какие-то предложения но опять же если интересно вы пишите вот с подъем с парковки это сейчас все будет конечно доделываться вот, облагораживаться да что хочу еще вам сказать для тех у кого ипотека можете смело обращаться также здесь и втб и сбербанк у нас проходят вот. поэтому закон законный объект все ипотеки ну, не все ВТБ, но ВТБ это один из самых сложнейших банков это те кто требует полную сумму в договоре вот, и он здесь ну как бы кредитом поэтому спокойно можете обращаться если у вас ипотека пожалуйста а с ипотечными ну, как бы работами тоже вам поможем у нас свои брокера брокеры все делают поэтому ипотечные сделки также помогаем, закрываем. Вот. Обращайтесь в компанию Сочи Юдава.